На сети появилась новая информация о GTA 6. Хей, hey, всем привет друзья, с вами я Жульфат и сегодня вы находитесь на канале Жульфат Сквад, прямо сейчас я расскажу вам все новые подробности, сливы, утечки информации и так далее касательно GTA 6. Больше новостей ты найдешь в моем телеграм канале, ссылочка в описании, обязательно поставь лайк под этот ролик, если он тебе понравится, ну а теперь погнали. Буквально недавно, Том Хендерсон, это такой инсайдер о GTA 6, которого я уже много раз упоминал в своих роликах, рассказал, а точнее дал свой прогноз игровой индустрии, в котором упомянул и о GTA 6. Итак, чем же он с нами поделился? Том Хендерсон говорит, что в Rockstar Games уже много лет создают GTA 6, она будет самым крупнейшим в мире игровым проектом и в будущем ее рекорд побьет лишь GTA 7. И знаете, Видите, что я действительно верю в эту информацию, потому что буквально в прошлом ролике, уже получается в прошлом году, я вам сказал бюджет игры GTA 6 2 миллиарда долларов. Это очень много. Во-вторых, Том Хендерсон указал на свой отчет 2021 года, где он все подробно разобрал и дал первую, грубо говоря, возможную дату выхода GTA 6. Итак, Rockstar Games анонсирует игры за 2 года до их релиза. Это означает, что как только появится первый официальный трейлер GTA 6, это и будет отправной нашей точкой, от которой мы будем считать 2 года. Почему считаем нет анонса? Потому что так было с GTA 5. И таким образом высчитаем точную дату. Сам инсайдер ориентируется именно на трейлер игры и весь мусор, который вы можете найти в интернете, в том числе и на ютубе, где говорят вот это точная дата выхода, вот это точная дата, это все бред, нужно отсчитывать Именно от трейлера. Ну или же отталкиваться от самих Rockstar Games, если они сами анонсируют игру. Точнее, когда они сами скажут, когда выйдет GTA 6. Игра-то уже давно анонсирована. Ребята, подпишитесь на канал, пожалуйста, кому интересно смотреть такие ролики. Я очень хочу хотя бы 7К подписчиков. В файлах GTA 5 нашли рубашку из GTA 6. Rockstar Games явно планирует тизерить GTA 6 через GTA Online. А точнее через ее обновление. И в этом обновлении... Там добавили рубашку из Vice City, которая очень уж напоминает тот самый слив, за который даже мне прилетел страйк. Но ну, а как мы знаем, местом действия игры действительно станет современной Vice City. Эта рубашка в принципе даже ничего не подтверждает. Просто, просто тизер. Ну или же отсылка, или же пасхалка GTA 6. Уверен, таких будет еще много. Обязательно подписывайтесь на этот канал, друзья. С вами был я, Зульфат. На этом ролик подошел к концу. Ролики выходят каждую неделю неделю, ну или же я постараюсь выпускать ролики каждую неделю. Ну а с вами был я, Зульфат, и еще увидимся.